Милые женщины, эфемерная ответственность, о которой вы говорите, она на самом деле нет, не эфемерна. Все-таки я вам советую посмотреть видеокнигу «Новая правда об отцах», чтобы вы так снисходительно, с таким сарказмом не говорили эфемерную ответственность. У мужчин есть конкретная ответственность, за которую они реально отвечают в своей жизни. Вы думаете, почему они рано уходят? Одна из причин, что они не знают этой своей ответственности, и поэтому делают много глупостей, много ошибок. Поэтому это не эфемерная ответственность, а реальная ответственность. Есть, конечно, и обычные бытовые ответственности и так далее, и так далее, но об этом вы прекрасно знаете. И мужчины знают, и они стараются, если это мужчина, то он старается да, обеспечить семью и так далее, общаться с семьей, общаться с детьми. То есть много всего. И сейчас я даже не буду на эту тему говорить, вы прекрасно знаете. Вы просто хотите услышать, чтобы я еще раз подтвердил мужчинам, что вы ответственны за то-то, то-то, то-то, уважаемые мужчины грамотными капитанами семейного корабля. То, что капитан семейного корабля обязательно должен быть грамотным. Вот это и передайте мужчинам, чтобы они были грамотными в вопросах семейного строительства. А то часто они, кроме как зарабатывания денег, и то не все, ничего другого не знают. А нужно знать тему семьи, как она строится, как она живет, какие принципы и мотивы есть в создании счастливой семьи. И вести корабль Туда, где есть счастье. Счастье и пары, счастье семьи, счастье детей. То есть капитан должен быть грамотным. Вот это, пожалуй, главное, реальное, вот как вы хотите, если вы слышите от меня слово «реальное», реальная ответственность, быть грамотным капитаном семейного корабля. Если он грамотный, то он все остальное выстроит. Но, еще раз повторяю, у мужчин есть, и вот та ответственность, эфемерная, как вы говорите, которая не осознается многими мужчинами в том числе, и женщинами подавно, потому что они не хотят видеть этого. Так вот, вот та ответственность гораздо сильнее. Она как раз и разрушает и мужчину, и семьи, и детей. Познакомьтесь с этим вопросом, изучите его. Еще раз посмотрите видеокнигу «Новая правда Ботца». Благодарю.